эту практику потому что она будет прямо создана для нас для обычных реальных людей которые живут в городах, да, у которых есть э, работа, какая-то социальная активность, э, есть э, реальность жизни, людей, которые да, живут в времени. Но очень нужны какие-то такие быстрые, эффективные практики для того, чтобы повести себя в гармоничное, равновесное состояние, либо повести себя в ресурсное состояние. И кандалиниога она как раз позволяет нам поработать с нашей гормональной системой, поработать с нашей нервной системой для того чтобы вот иногда хватает трех 9 или 11 минут чтобы полностью изменить свое состояние и сегодня будет как раз такой комплекс, очень короткий, 10-минутный, как раз направленный на то, чтобы, вот, допустим, в середине дня позарядиться, набраться энергии, или вы чувствуете, да, что есть какой-то спад, и вам нужно прям совершить прорыв. Вот, и эта практика как раз помогает нам совершить такой небольшой внутренний прорыв. И а -а -а если вам будет об этом интересно услышать больше, я, в конце в комментариях мы укажем ссылки на мои соцсети, либо также они будут на сайте Decathlon Russia, а мы сейчас начинаем. И я... Напоминаю, так, я сейчас отключу комментарии, чтобы пол экрана они у нас э, не закрывали. И какие-то, э, если будут вопросы, вы всегда их можете задать э, после эфира, после того, как мы закончим эту практику. Отлично, начинаем. Итак, любая практика Кундалини-йоги, она. Начинается с настройки. А вот точно так же, как нам нужно, чтобы послушать радио, включить, настроиться на какую-то определенную волну, включить определенную частоту, то же самое в кандалине йоги. Для того, чтобы практика вот прям прошла в одном потоке на одном дыхании, нам нужно эту волну поймать. А, делаем мы это с помощью мантры, а, определенного такого звукового яда, который позволяет нам а, как, получить определенное состояние. А, и это мантра он гному городебному. Он, вы, наверное, слышали звук Ом на некоторых практиках пою, да, это про нашу про космос, про креативную, про творческую энергию. И вы тоже слышали, наверное, на масте, да, преклоняясь, говорят, на в Востоке это означает, что я преклоняюсь, то есть я преклоняюсь перед этим великолепным космосом, этим творением, в котором мы живем. И Гуру Девному, Гуру вы тоже, наверное, слышали, это какой-то духовный учитель, а Гуру Девнаму божественный учитель. То есть я преклоняюсь перед учителем, в первую очередь перед самым главным учителем, который находится внутри каждого из нас, который ведет нас э, по этому пути и который э, как раз... Сделал так, что мы здесь все сегодня с вами собрались. Вот, поэтому сейчас подаем ладони. Сложим их у центра груди. Большие пальцы упираются в середину грудной клетки. Другие смотрят вперед и вверх. Круговым движением отведем плечи назад. Раскроем грудную клетку. Пусть она будет развернута вперед. Раскрываем свое сердце. И начинаем медленно и глубоко дышать. Прикрыв глаза. Со вдохом надуваем Воздухом сначала живот, потом грудную клетку, потом ключица. И выдыхаем сверху вниз полностью, освобождая легкие от воздуха. И еще раз глубокий вдох. И полный выдох. Вдох. И выдох. И сделаем так, чтобы начать три раза споем Онгному, Гурудеевному. Видах. И э, этот комплекс начинается с пранаямы, с дыхательной практики, которая сейчас э, тоже очень является актуальным эффективным упражнением, потому что любые дыхательные упражнения не работают с нашими легкими, и мы часто дышим поверхностно, часто не используем полный объем легких, и в них Скапливается слизь, которая э, является причиной того, что развиваются различные респираторные заболевания. И как раз любые дыхательные упражнения, они помогают нам э, э, предотвратить это. Поэтому мы садимся с прямой спиной, как удобно, в любую удобную позу, главное, чтобы была прямая спина, и мы будем дышать дыханием огня. Если вы занимались э, Йога, вы, наверное, слышали по полабхате, когда мы с выдохом втягиваем себя живот. Это очень похожее дыхание, но оно немножко легче, когда у нас с практикой расслабляется диафрагма, расслабляются вот здесь вот мышцы в верхней части живота. Мы прямо чувствуем, как у нас диафрагма с каждым выдохом поднимается вверх. Если вы этого пока не чувствуете, просто почувствуйте, как внутрь сжимается живот на выдохе. И это может быть не обязательно часто. Вначале это может быть очень размененное дыхание. Либо это может быть очень легкое и поверхностное дыхание. Поймали движение? Отлично. Теперь большие пальцы смотрят вверх. Мы показываем, как нам классно. Все другие пальцы прижимаются к ладони. Вытягиваем руки на 60 градусов вверх. Большие пальцы стремятся вверх. Прямой позвоночник. Это обязательно в пранаямах. И заднюю поверхность шеи тоже на одной прямой линии с позвоночником. Вытягиваем заднюю поверхность шеи. Слегка прижимаем подбородок к себе. Прикрываем глаза. И начинаем с выдохом втягивать живот в себя. Дыхание огня. Напоминаю, что дыхание огня не делают женщины в первые три дня цикла и не делают беременные женщины. Просто заменяя его медленным и глубоким дыханием. А мы продолжаем. Можно прикрыть глаза. Это нам помогает больше сосредоточиться на себе, на своих собственных ощущениях. А это нам и надо, чтобы больше чувствовать свое тело, больше чувствовать себя и меньше отвлекаться в ближайшие 15 минут на все, что происходит вокруг. И это дыхание, и это положение также помогает нам освободиться от любых эмоциональных каких-то зажимов от тяжелых каких-то эмоций, которые мы не можем переварить. Может быть, какой-то гнев, раздражение, досада, тревожность. Вот все, что скопилось, вот сейчас мы, если сосредоточенно, еще одну минутку будем выполнять это дыхание, то мы можем это просто взять и отпустить. Продолжаем. Делаем вдох, вытягиваем руки над головой, раскрываем ладони и тянемся вверх, вверх, вверх. И задерживаем дыхание, слегка поджимаем мышцы промежности ануса, низа живота, корневой замок. Опять же, корневой замок не делают женщины в первые три дня цикла и беременные женщины не делают. И с выдохом опускаем руки на колени, ладонями вверх. И вот тут очень важно, закрываем глаза и одну минутку. Просто ощущаем, осознаем любые свои ощущения. Все, что происходит в теле, в эмоциях, в ощущениях. Осознаем свое дыхание, свой каждый вдох и выдох. Позволяем всему быть. Следующее упражнение. Кошка-корова. Мы становимся... На колени небольшое расстояние между коленями, колени ровно под тазом, взъемы стоп на, э, лежат на полу, руки ровно под плечевыми суставами, ладони раскрыта э, и на вдохе раскрываем грудную клетку, подбородок идет вверх, а на выдохе прижимаем подбородок, к груди и спина идет наверх. Начинаем это движение медленно. Чувствуем, как вдох помогает нам прогнуться, выдох чуть втягиваем живот в себя полностью, выдыхаем воздух, снова закрываем глаза для того, чтобы полностью настроиться на собственные ощущения и начинаем чуть быстрее делать это движение. И это очень хорошо для нервной системы, для нашего позвоночника для движения спинно-мозговой жидкости. И прекрасная разминка является перед любой медитацией, какими-то активными упражнениями. Еще одну минуту, максимально быстро, но в комфортном для себя темпе. Вдох подбородок наверх, выдох подбородок груди. Глаза стараемся держать закрытыми, чтобы полностью сконцентрироваться на собственных ощущениях. Вдох, раскрываем грудную клетку, подбородок наверх, слегка поджимаем мышцы промежности, ануса низа живота. А с выдохом подбородок, груди, спина наверх и снова мышцы промежности, ануса ниже живота, слегка поджимаем и слегка наверх идет живот. Делаем вдох, с выдохом опускаем таз на пятки, голову кладем на пол. Руки можно либо вперед вытянуть, либо положить вдоль тела ладонями вверх. Если неудобно лежать в этом положении, можно чуть по шее развести колени, чтобы лоб положить на пол. Несколько вдохов, выдохов. Снова стараемся расслабить шею, плечи и максимально почувствовать себя в своем теле. Почувствовать свое дыхание, почувствовать как расслабляются спина. А мы со вдохом поднимаемся на ноги. И мы сейчас сделаем ее лягушки. Это прекрасное упражнение. Само по себе. Для того, когда нам нужна энергия. Когда нам нужен какой-то новый творческий импульс жизни. Прекрасно. Носочки брось, пяточки вместе. Садимся на пяточки. При этом у нас пятки на весу. И в идеале всегда соприкасаются, всегда давят друг на друга. Колени смотрят, как и носочки в стороны. Опираемся руками на пальцы перед собой. Глубь у нас раскрыта, подбородок смотрит вверх. Со вдохом поднимаемся вверх. Полностью расслабляем шею, плечи, полностью выпрямляем ноги. С выдохом возвращаемся в исходное положение. Раскрываем грудную клетку, подбородок идет наверх. Мы сделаем 26 раз вместе с дыханием, помогаем себе дыханием. И э, если вы чувствуете, что 26 раз не получается, делайте столько, сколько можете. Главное получать от этого удовольствие, главное улыбаться себе. И... Э, э, Дышать, продолжать дышать. Так, поехали. Опираемся руками перед собой. Пяточки вместе опираются друг на друга. Со вдохом поднимаемся вверх. С выдохом опускаемся вниз. Грудь Раскрыто, гордые лягушки. Поехали. Со вдохом всегда поднимаемся вверх. Помогаем себе дыханием. Отталкиваемся от пола. и улыбаемся себе. Когда мы сделали 26 раз, мы просто опускаемся вниз к тайным ногам. Можно просто взять себя за локти. Опускаем шею, плечи, голову. Позволяем себе расслабиться в этом положении. Медленно глубоко дышим. Восстанавливаем дыхание. А, с вдохом поднимаемся. Мы сделали три упражнения. Осталось последнее, четвертое. И это позалучника Она тоже прекрасное упражнение само по себе. Оно связывает нас с землей. Дает нам такое целеустремленность. И э, вот это вот состояние, когда мы берем... И делаем, да? Когда есть какие-то незаконченные, незавершенные дела, когда мы сомневаемся много, не можем начать какое-то дело. Это прекрасное время для того, чтобы начать делать позу лучника. Ноги ставим как можно шире, шире плеч. Начнем с левой ноги. Левая стопа поворачивается строго в сторону. Правая нога под 45 градусов. Делаем опор на левую ногу. Смотрим, чтобы было ровно 45 градусов между голенью и полом. Грудную клетку разворачиваем наоборот в одну плоскость с ногами. Обеими руками мы показываем, как нам классно большие пальцы смотрят вверх. Левая рука у нас над согнутой ногой, а правую мы прижимаем к себе, как будто мы выдержим большой лук. При этом э, подворачиваем под себя хвостик-копчик, нет прогибов в пояснице. Постоянно разворачиваемся на меня, грудную клетку в одной плоскости с корпусом. И не опускаем руки, локти низко. Держим. Смотрим на большой палец вытянутой руки. Медленно глубокое дыхание. Почувствуйте в этом положении ваши стопы как они стоят на земле твердо, как вы получаете от земли поддержку, защиту, как у вас есть внутренний стержень для того, чтобы достигать, для того, чтобы завершать, для того, чтобы быть своим словом. Не опускайте руки низко, держите медленно, глубоко дышите. Мы практикуем также для, для, для того, чтобы знать, когда нам действовать. Знать, когда нам ждать. Мы стабильно, уверенно, спокойно. Мы знаем, что когда нужно будет действовать, мы будем действовать. Делаем вдох и выдох. Отпускаем. Сделаем несколько вдохов, выдохов. Почувствуем свое тело. И повернем теперь правую стопу в сторону, а левую под углом 45 градусов. Сделаем опор на правую ногу, голень 90 градусов со землей. Правую руку вытягиваем над согнутой ногой, а левую прижимаем к себе. Большие пальцы смотрят вверх, снова показываем, как нам классно. Разворачиваем корпус в сторону. Убираем прогиб из поясницы, хвостик под себя, смотрим на палец вытянутый правой руки, медленно глубоко дышим. Постоянно оттягиваем в сторону правую руку, э, правую руку вперед, а левую локоть назад и в одной плоскости с корпусом, с ногами, с телом, медленно глубоко дышим. Чувствуем свои ноги, чувствуем землю, чувствуем стопы, чувствуем, как что бы ни случилось, у нас всегда есть наши ноги, всегда есть земля под ногами. Немного, медленно, глубоко дышим. Постоянно разворачиваем корпус. Чувствуем это растяжение между лопатками в грудной клетке. Оттягиваем локоть назад. Вес распределяем на две ноги ровно. Делаем глубокий вдох. И выдох. Встанем на стопы, руки развернем вперед, сделаем вдох и выдох. Почувствуем все тело целиком, еще раз сделаем вдох и выдох. Еще несколько глубоких вдохов и выдохов, ос осознаем свое тело, осознаем свое дыхание. И теперь очень важная а, часть, всегда после практики нам нужно хотя бы немножечко отдохнуть, для того чтобы эффект практики интегрировать в нашу систему. Для этого мы ложимся на коврик, ноги на шейну коврика или чуть шире, чем а, таз. Почувствуйте это положение, где расслабляется раскрывается таз. Ложимся на спину и руки также вдоль тела ладонями вверх. Тоже почувствуйте это положение, где раскрывается грудная клетка, расслабляется. Закрываем глаза, лицо смотрит в потолок, делаем вдох и полный выдох. И чувствуем стопы. Мысленно отпускаем все оставшиеся напряжения стоп, расслабляем лодыжки. Расслабляем икроножные мышцы, колени, бедра, таз. Расслабляем поясницу, спину, плечи. Полностью от плеча до кончиков пальцев расслабляем руки. Заднюю поверхность шеи. Затылок. Лицо. Расслабляем горло, грудную клетку, область диафрагмы и живота. И Чувствуем, как наше тело полностью расслабленное лежит на полу. И на вдохе поднимается вверх живота, на выдохе опускается. Свободно циркулирует воздух в ноздрях. И просто несколько минут наслаждаемся этим покоем, наслаждаемся своим дыханием и всеми ощущениями, которые есть в теле. Также осознаем и понимаем, как изменилось наше ощущение после практики. Делаем теперь глубокий вдох, полный выдох. Со вдохом заведем руки за голову, хорошо-хорошо потянемся, вытянем ноги, вытянем руки, с выдохом расслабимся. Очень аккуратно поднимаемся через правый бок, можно согнуть левую ногу, положить правую руку, вытянуть, левую руку положить себе на грудь, повернуться на правый бок, оттолкнуться левой рукой от пола и медленно аккуратно встать. И это была наша короткая практика кандалине йоги для совершения прорыва. И мы сейчас закроем наше пространство, подъем снова ладони в любой удобной позе с прямой спиной. Сложим их у центра груди, круговым движением отведем плечи назад, раскроем грудную клетку, сделаем глубокий вдох и полный выдох. Еще раз глубокий вдох. И выдох. осознаем Закрепим собственное состояние сейчас. И три раза споем мантру ⁇ Сад нам ⁇ Долгий ⁇ Сад ⁇ Короткая ⁇ Нам вдох ⁇ чтобы начать. Спасибо вам большое за практику. Напоминаю, что вы занимались в онлайн-спортзале «Декатлон». И на этой неделе у нас здесь идут каждый день по 5 тренировок в различных направлениях. Вы можете смотреть это в прямом эфире, в YouTube, в ВКонтакте, и также в записи в YouTube, и в прямом эфире в Инстаграме и ВКонтакте. И так... И также оставайтесь дома, оставайтесь в форме, не болейте и будьте вместе с нами. Если какие-то есть вопросы про по практике, у меня буквально есть пару минут для того, чтобы их ответить. Если нет, то я завершаю эфир. Еще раз спасибо всем, что были здесь сегодня со мной. И... Очень надеюсь, что мне удалось как-то донести дух кандалини-йоги. Всем всего доброго. Всем пока-пока.